Салют, Москва! Меня зовут Камила Лысенко. Я в жизни занимаюсь тем, что сначала пишу стихи, а потом пытаюсь оживить их на сцене. И вот 8 октября в концертном зале продюсерского центра Игоря Сандлера у меня пройдет день рождественский концерт. Хотя родилась я седьмого, но отмечать по традиции будет восьмого. Концерт пройдет в формате закрытого предпоказа я покажу части совершенно новой концертной программы, которую широкий зритель увидит только в марте следующего. До этого момента я, скорее всего, не буду выступать, так что это будет такая финальная возможность увидеть поэтический медиатеатр в этом году. Будет что-то среднее между рок-концертом и поэтическим спектаклем, будет много поэзии, много музыки, много энергии. А мероприятие закрытое. Поэтому билеты доступны только в предпродаже, их очень мало, на самом деле их всего 60, и почти половины уже нет. Их можно купить ниже посылки, и вход на территорию концертного зала только по паспортам. потому что такой концерт-квест. 8 октября, чистые пруды, я буду вас ждать и ходить. Я засмеюсь, раздирая конверт на части Пусть народ за безумного примет Если на две души лишь один билет в счастье Пусть на нем будет твое